Всем привет, друзья! Большим плюсом зимних походов является то, что не нужно искать речку, не нужно брать с собой большого запаса воды. Вода есть везде в виде снега. А сегодня вы узнаете, как правильно топить снег. Вроде бы, что там особенного? Снег в миску насыпал, на костер бросил и все. Но не все так просто. Есть маленькие нюансы, при которых вы можете спалить себе посуду. А, а, вот самолет. с этого момента Нужно запомнить три простых правила. Если вы хоть одно из этих правил не будете соблюдать, вы окажетесь с жженой посудой. Потом приедете домой и будете заказывать новую посуду. Ну, никому это не надо, поэтому смотрим этот ролик до конца. На дно вашей емкости добавлять немножко воды. Второе правило, использовать только плотный снег. То есть берем его, делаем из него снежок или плотно его сбиваем как-то. Третье правило, никогда не сбиваем посуду доверху. Вы должны видеть, что происходит в вашей кастрюльке. Видеть, что на дне действительно есть вода. Когда вы набили вот так вот свою емкость снегом, внизу вот здесь снег начинает подтаивать, а сверху создается вот эта снежная шапка, которая не проваливается ниже. Вода начинает выкипать, дно Дно получается у нас уже без воды, а шапка вот эта не тает, потому что в ней очень много воздуха, кроме снега. Перед началом топки нужно налить на дно немножко воды. Если воды нету, то стоит растопить сначала немного снега, добиться, вот чтобы на дне было пару сантиметров, и только после этого добавлять основную массу снега. Нам нужно добавлять снег, хорошенько его стромбовав. Без воздуха снег моментально промокает. Чем меньше воздуха, тем быстрее топится снег. Если есть такая возможность топить вместо снега лед, топим лед. Лед растает гораздо быстрее. Добавляем снег небольшими порциями и стараемся делать так, чтобы мы... Видели дно нашего котелка. Не ставим баллон на снег. Почему? Потому что баллон очень быстро остывает, а холодный газ работает плохо или не работает совсем. И для того, чтобы баллон работал, нужно держать его всегда в тепле. Где-то за пазухой, в кармане. Если готовка утром, то заблаговременно нужно засунуть баллон в спальник. Так он будет теплый. Если совсем минусовые температуры, то стоит натопить немножко воды и найти емкость, чтобы опустить туда баллон. И сразу стал огонь гораздо больше. Он еще увеличивается, видите? А если вы идете в большой серьезный зимний поход то к топливу нужно подойти более серьезно. Нужно выбрать газ, который работает при минусовых температурах, или взять какое-то другое топливо, горелки, которые работают на бензине. В общем, варианты есть, нужно просто почитать, посмотреть и подготовиться правильно. Вечером топим воду и наливаем ее в емкость, допустим, бутылку, и убираем ее с собой в спальник. Это будет некая дополнительная горелка для вас на ночь, даже утром вода останется теплая. Это ускорит с утра процесс приготовления завтрака. Друзья, ходите в зимние походы, топите снег правильно, не мерзните. И помните, что походы это просто. С вами был Максим, до новых встреч. Не заходи, если что.